Инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор автоинструмента бренд Marshall, код товара mt 482 Marshall это белорусский бренд, недавно он появился в Украине. Эта серия инструмента бытового класса, применяется для дома, то есть для домашнего использования. Можно сказать, для личного использования, для ремонта автомобиля и различной техники. Бренд сам белорусский, но завод находится по изготовлению данного инструмента в Китае. Набор поставляется в пластиковом кейсе, сверху идет вот такая вот упаковка. На упаковке обозначение 1,4-1,2 дюйма, то есть 2 квадрата рабочих в комплекте идет. Сбоку адрес указывается, где набор изготавливается, и с, тоже сбоку это комплектация данного набора. Вот такая вот упаковка. две трещотки, одна четвертая дюйма и одна вторая дюйма, трещотки силовые, то есть 24 зуба, крупный шаг Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Рукоятки комбинированные, красный цвет резина, черный это пластик идет. Они идут прямые, то есть не изогнутые, а прямые. Длина трещотки под одну вторую дюйма 260 миллиметров, под 1,4 дюйма 155 мм. Трещотки разборные, два винта выкручиваете, можете обслужить внутри механизм. Или заменить его. Хотелось бы отметить, что для, для такой ценовой категории здесь идут довольно качественные трещотки. То есть нет люфтов. Трещотка покручивается. То есть нет. Э, Довольно-таки плотно. Потому что есть так расхлябанные, прокручиваешь. Здесь очень все. Даже слышно. Щелкание самого механизма очень сильно. трещотка под 1 четвертую дюйма. По надписям, надпись на металле, хром, понадевая сталь. И на рукоятке видите надпись "Маршал". Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь пластиковая. Можно под, Есть подсоединенный квадрат сверху, можно подсоединять трещотку. Данная рукоятка в наборе применяется или с битами. Дальше я покажу. То есть получаем отвертку. Или можете подсоединять сюда головки под 1,4 дюйма, для труднодоступных мест. Длина рукоятки 150 мм. Два кардана, 1,4 и 1,2 дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Почему постоянно об этом напоминаю в видеообзорах, потому что есть карданы на винтах, есть на заклепках, здесь металлические вставки идут. Два Т-образных воротка, 1 четвертая, маленький вороток и одна вторая дюйма. Вороток под одну вторую дюйма также служит и удлинителем. То есть снимаете переходник и получаете удлинитель 245 мм. Длина воротка под 1 четвертую дюйма 10,5 см. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновой вставки будет. Биты в наборе биты под 1-2 дюйма, которые идут без адаптера. Адаптер идет отдельно в комплекте. Вот, вставляете нужную биту. И далее подсоединяете или вороток, или Т-образный вороток или трещотку. Общее количество бит под 1,2 дюйма 15 штук, и биты под 1,4, которые идут с адаптером уже, общее количество 17 штук. Есть биты торкс, шестигранные, шлицевые, крестовые, и также под 1,4, крестовые, шлицевые, и шестигранные биты также есть, и биты торкс. Головки. В наборе шестигранный профиль, головки под 1,4 дюйма, два ряда, и один ряд, это головки под 1,2 дюйма. Общее э, количество по головкам. Под одну вторую у нас 12 головок, под одну четвертую 13 головок. Под одну вторую у нас самая маленькая головка, это 14 мм, шестигранная. И самая большая 32 мм, 6 граней. Вес головки 32 мм, 195 грамм. Надпись Marshall на металле, хромбонадий, хромбонадийная сталь, 32 мм. Открытие матовое, защитное. Есть переходник под 1 1,4, но бит самих под четвертую дюйма, кроме которых я показывал, уже вписованы в переходник, в наборе нет. То есть, если у вас отдельные есть под под четвертую дюйма, можете вот использовать такой переходник для шурповерта или для этой щетки, он в наборе есть. В верхней крышке адаптер показывал подбиты, э, удлинители под одну четвертую у нас два удлинителя 50 и 100 миллиметров. Под одну вторую у нас один удлинитель 110 миллиметров короткий и 245, показывал уже в нижней крышке есть. Под одну четвертую есть еще один удлинитель 150 миллиметров, это гибкий для труднодоступных мест. И набор ключей. Здесь 9 ключей у нас, по размерам 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 22 ключ. По комплектации все. Материал затравления указывает производитель хромбонадивой сталь. На инструмент сверху нанесено защитное матовое покрытие каких то следов от литья, сколов, э, кривизны литья. То есть, посмотрев инструмент, мы не обнаружили. То есть, и, как говорится, хорошее сочетание вот этого набора цена и качество. То есть, кому нужен набор для дома, то есть, не для СТО, не для автосервисов, не для предприятий, вот можете присмотреться к набору Marshall. То есть, хорошее сочетание цены и качества. Теперь по кейсу. Кейс состоит... Кейс у нас здесь цельнолитой. То есть две крышки здесь нету, э, не соединяются две крышки зависами, здесь он отлит цельно летая конструкция. Защелки металлические тоже плюс на кейсе. Ну и инструмент, посмотрим, выпадает ли у нас верхняя крышка. Только если фиксируйте хорошо его на ячейках. И теперь покажем, кейс так, вот закрывается, все в порядке, есть, без каких-либо лишних усилий. На верхней крышке надпись Marshall, красного цвета, 82 предмета, по габаритам кейса ширина 38, длина 30, высота 8,5 и вес самого набора 6,5 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором набора инструментов, подписывайтесь на наш канал и получайте скидки в нашем магазине. Спасибо, до свидания.